Всем привет, с вами Катай, Ку -ку, и сегодня я расскажу, о шортс, что такое, нужно снимать шортс, и как снимать. Так что видео наверное будет длинным, усаживайтесь поудобнее. Ну а я приступаю. Итак, что такое шортс, это короткое видео, которое длится на 60 секунд. Это что то по типу тиктока, но механика, другая. Кстати алгоритм шортс, очень странный. А как снимать то шортс, просто, выбирайте тематику. Никогда снимайте старые тренды, ведь просмотры будут мало сыпать. Иногда шортс сам ставит автоматический значок на видео. Так вот если подберется интересная картина, то человеку будет интересно смотреть. Нужно ли снимать шортс, для маленьких каналов да. Это поможет набрать подписчиков и просмотров. Вот так заканчивается видео. К сожалению не могу увеличить видео. Так что всем пока и удачи. Get the blinding, get the blinding, get the...